Всем привет! С вами Кастадин и Татьяна, и вы на канале Строй Гарант Анапа. Сегодня мы находимся в коттедже в поселке Жемчужина, где у нас клиент на улице Ольховская, 46, принимает дом. И мы пришли посмотреть, как они это делают. Но пришли не с пустыми руками. У нас подарок. Хотим подарить им мангал. Пойдемте вместе с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, Здравствуйте. на минутку можно вас? Да, конечно. Приветствуем. Мы пришли к вам на новоселе не с пустыми руками. Знаем, что сегодня принимаете дом и хотим от нашей компании подарить вот помогал мангал, чтобы вы могли жарить шашлыки, приглашать нас, друзей, знакомых, родственников, как говорится, себе уже в гости. Ну покажите, что тут. проходит вам на Наталья, приветствую вас. Добрый день. Вот приехали посмотреть, сегодня вы его принимаете. Валерий, как сделали, все успели, сроки уложились. И хотел вообще узнать о вашем маленькой истории о перевесе на юге. Ну, в общем, долго на самом деле выбирали место с женой. Ездили в разные города, в Краснодарского края. Мы очень тепло, долго жили на севере и вот решили переехать, потому что здесь. Благодаря. То есть хотим уже солнца, хотим моря, то есть всего этого. Вот. И из всех городов понравилась она, потому что ровно, потому что чистое море, потому что очень хороший воздух. Есть, все понравилось на самом деле. Ну и когда уже выбирали конкретное какого-то застройщика, мы случайно на самом деле увидели эту компанию. Вот. И понравились условия. То есть когда еще не было, а когда уже начали разговаривать приемлемая цена, и то есть, все проекты, которые были, можно было что-то выбрать, то есть, и... то есть, в общем, нам все понравилось. Вот. И вот этот конкретно проект, он вообще в душу запал, очень красивый дом, вот. все, что нам нужно было здесь есть. Ну, в общем, так вот и остановились. Главная определенная история, как вы бы вообще попали на, на эту настройку нашу. Так, так. Да, мы как в 2020 году с мужем ну, были, были как с туристами, выбирали подходящее нам место для дальнейшего проживания. И как муж сказал, случайно наткнулись. Здесь Тогда еще не было вообще <смех> практически дорог, столбов, нам просто показали участок, мы приехали, посмотрели и просто оценили масштаб проекта, нам много рассказали, и буквально просто показала пальцем, говорю, вот, там будет наш дом. Как вообще прошла сделка? Вообще были какие-то страхи, переживания за юридическое отравление дома? Сделка проходила дистанционно. Значит, мне понравилось, то, что такая вообще возможность была, потому что нам не нужно было приезжать. То есть мы единственный раз, когда здесь были, когда здесь еще ничего не было, мы просто спросили про то, что здесь будет строиться. А уже конкретно, когда оформляли дом, то есть все договора, все, что приходило на почту, то есть оно все действительно, я все проверял, потому что как бы, ну, доверяют нам, но провели, как говорится. Вот, женой все перечитывали. Вот населикнатали все, чтобы убедиться, потому что как бы еще пока не было такого полного уверенности. Вот считали отзывы, но в итоге, когда прошло уже там первые у нас оплата, вторая оплата, то есть все, все было хорошо, никаких уже страхов не осталось, все и мы были уверены. Хочу еще спросить, многие смотрят сейчас и также планируют переехать на юг. Можно какие-то пожелания хочется сказать будущим жильцам, клиентам нашей компании? Все-таки от вас это было бы приятно услышать, вы все-таки перешагнули этот этап дистанционной покупки, может быть, что-то скажете? Но самое главное, я считаю, это надо выбирать тщательно отделку, потому что отделка – это сердце дома, ну, по-моему, потому что все абсолютно комнаты, в них будет жить, и это будет постоянно на льду. это самое-самое важное. Современный дом, который мы хотели, мы здесь получили. То есть то, что мы видели раньше других, проектах, ну, проектов, в других домах, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а здесь мы смогли как бы дать именно то, что мы хотели. Мы очень тщательно. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в общем, хотим сказать спасибо застройщикам строящих «Стройный за то, что смогли вас вот, оплатить мечту в нашу жизнь. Mm -hmm. Нам все mm -hmm. нравится.